парень, что такое стиль? Белая рубашка, галстук, пиджак, брюки. А может быть спортивный костюм? Белая рубашка, галстук, брюки. Сейчас мы находимся в парке Веры Волошиной. Проект походили. Привет! А вот ты стоишь рядом с моментальной композицией «Комсомольская песня». Ты знаешь эту песню? Нет. А почему тут стоишь? Я просто участник... Так, здесь стоят только те, кто знает песню «Комсомольская песня». Ну ладно, больше не буду здесь стоять. Да, уходи. <свист> а, Здравствуйте. А вы что это, логотип по Инстаграму рисует? Нет. А что у вас такое? Странный вопрос. О, а... На вот похоже. Ну, здорово. Художники, они говорят, что они пишут. А вот граффитисты они пишут или рисуют? Ну, Но... я каллиграф и я пишу, например, я пишу буквы. Вот. И мы, скорее всего, рисуем, да. У нас в там рисунок. Что у вас за рисунки? Вот такой вот рисунчик. Ага. Вот. Это смазался. Это девочка. А. И солнце сзади. Так. С чем это связано? Сегодня же дождь на улице. А, с тем, что солнце всегда придет в вашу жизнь. Вот. А Позитивно. что делать, если не придет солнце? Умереть. А ты умеешь рисовать? А да. вот давай сделаем что-нибудь. Вот, возьми баллончик. Возьми баллончик. Возьми! Возьми! Возьми! Можно? Можно? Вот тут вот, вот, в углу нажми! Как обстебать качка, чтобы он тебя не ударил? Здрасте! А можете выглянуть? Да, мы к вам! Здравствуйте, скажи, что это у вас такое? Э, спортивное питание. Для качков? Привет. Здравствуйте. Ты, ты крутая. Э, спасибо. Okay. Вы собак боитесь, так смотрите на нее издалека? Нет, почему нет? нет вы никогда не трогали собак? Трогал. Не понравилось? Свое... Не любит любите. А кого приятнее трогать? Жену. Привет! А что у тебя там такое? Сегодня будет проходить флешмоб, честь защиты леопардов. Так, у тебя буква С? Нет, это знак пятно леопарда. А зачем защищать леопардов? Ну, чтобы их вид не вымирал. Скажи честно, тебя заставили. Здрасте. А что вы так Hello, громко? Кричите? Я кричу. Оп-оп, ассасайн, ты полис. Можно... Он вызвал вас? Нет, нет, я сказал ассайн. Ну, полис. А, полис. Эй, это... Это, это, это, это, это, Где это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, как не грунтиди? Да, чё, куда подписывался там ее? Ё... Есть мусор органический, есть неорганический. Есть который разлагается, а есть который нет. Да, в общем, вот. вся эта фигня. Всем да. привет из Новосибирска. Лавки, лавки, лавки, лавки. Прямо из оперного театра. Прям. Все хорошо. Так, а вы видели здесь нельзя мусорить? Здесь? Да, кстати, а надо да. выкидывать эту фигню вообще. Навсегда. Нельзя. А вот. Нельзя. Обошки. Оп, оп, оп. Да. Риски. оп. Вот, вот, это листик. Привет, вы говорят, вы победили в танце. Э, нет, я не победила. И третье место заняла. Почему не победила? Чего не хватило? Техники. И все. Станцуешь что-нибудь там? Нет, ну ладно. Многие зрители меня помнят, наверное, да? <связывая> да, чуваки, вы да, крутые, узнаю. очень круто, очень круто, чуваки. Да. Я в КМГУ один раз зашел, говорит, о, это этот. Я говорю, ну все понятно. Можете что-нибудь придумать на фоне этого... <связывая> На мероприятии «Твой стиль» было очень много интересных людей Которые показали практически все свои таланты И мы на своем опыте убедились, что молодежь города Кемерово Всегда может найти вход в парк Веры Волошиной А с вами был проект «Походили» Подписывайтесь на нас вконтакте, в ютубе и в инстаграме И помните, будете проходить мимо – не проходите Ой, ой! Пацаны, нормально блогеры да, балдеет, прикольно, мне нравится тема. Так, короче. А, инфобизм, короче, если знаю, ты не, что? вот ты, вот я обращаюсь именно к тебе, кто-то смотрит это видео. Если ты не подписался, ты короче, ну так себе, тип вообще. Ну как бы человек хороший поступок тебя беспонтовый, если ты не подписался. Вот и все. Как, ничего личного, ну ты сам понимаешь, все это возьму. Подпишись, и ты сможешь сделать вот так. Хватит сидеть у компа. Ладно, только видосы посмотри и потом на улицу иди.